Сегодня у нас очередной ролик давно не видели с вами да? Да. сегодня ребята решили выбраться в лес погулять посмотреть если грибы вот первый гриб ну, не первый. Я... я споткнулся можно так сказать там елена Аркадий что-то нашла еще но такие ну, давай посмотрим вот такой грибок и он нечаянно на него даже споткнулся он беленький чистенький. на посмотри чистенький он не знаю Погода пока радует, дождя нету, так что пока гуляем ребят по лесу, как говорится дышим, смотрите ребят какое дерево, как упало на, недавно кстати упало, Да. свеже. какое дерево здорово, два, два а вот да, здоровое. Вот mm -hmm. Идем, ребята, вдоль канавы Смотрим Вообще нам как бы опят найти надо Не знаю, говорят, уже опята появились Но что-то пока ничего не попадается А, что это за грибы тут? Вот с юбочкой похож на опяток yeah. На опенок похож да, это опенок же. Видишь, они как растут. Вот они с юбочкой за. На веточке обычно. Это пятая. Похожие. Спасибо. Ну не знаю, не будем, наверное, да, пара брать, рисковать. Найдем лучше целое дерево. они прям с юбочкой и это так что ребята видите грибы какие -нибудь? нет я тоже не они думают смотрите какое дерево здесь Что за... Ох, ещё какие-то Да. А? Ох, сколько нашёл. Это кто? А? Вон, ребятки. Смотри, здесь сколько. Это кто? Не знаю, что-то, что за грибы, ребят, подскажите. Но они стенеет он. Да, тут много. Угу. Я бы, наверное, не стал брать их. Не, не, заяты. Это вот, вот этот не. Они какие-то беспонтовые. Вон их сколько. не Нет, Лучше не рисковать. Вон их сколько. Видите, ребят, на одном месте. Ну не может это быть. Они тем более синеют. Не знаю, что за грибы, грибы короче. Ну их тьма. Что, ребят, нашел опять немного, но они видишь какие. Тут уже кто-то их срезал, видите. Вон срезаны. Ну не дорезали. Попозже опять вышли. Сейчас я наркотик Так, сейчас доберем остатки пока. Больше ничего не попадается пока. Взяли пакетик такой прогуляться. Видишь, у него бахрома посередине. Ой, посередине точечки такие. Вот, на дереве тоже большой уже. Брать такие. Ну, крепкий вроде. И на Аркадина будет переходить. Смотрите, ребят, какая бобровая хата. Что там? Но ну, ну, я не видел, я там не ходил. Пойдем посмотрим что там. О, какая. Да Запрудил себе как. Сейчас интересно, Аркадин упадет там в воду или нет? По бревнышку я шел. <смех> <смех> вот бревнышка за я по нему шел. А не вот вот тут поэтому. Ага, он ты, <смех> <Вот> ты какая? <смех> я перепрыгнула. <смех> так ладно, ребята, не переключаемся. Так, ребятушки, ну смотрите, похоже же на пенка, да? Сову. Вон юбочка. Да, это опята. они просто переросли. За это опята. Вот это нет. Вот они опята. Вон сколько их. Одень, нет. А вон я там. Вон. Вот такой. Это уже не опнок. Это опенок. Вон без этого Без юбочки А эти с юбочкой всего. Вот. Вон они, юбочка Собирай. Собирай А я поснимаю Чего я должна все собирать -то? Я за бегала, как я, я буду снимать, я же видеосъемщик Да Вон они все Вот он Опенок. Собирай, давай. Я могу тебе. Слышь ты? Да. Собери маленькие и все, и пошли дальше. Такие здесь ну, такие средние шляпки. Вообще, вот, принес за грибами, она вот сидит Я в телефоне целый день. Он меня, Битер, блин, как сапсан, блин, по Я говорю, привез за грибами, да, нашел да, грибы, вон нашёл грибов сколько. Собирай. Ага. Не... Пробежал, как блядь. Короче, тебе тут на полчаса работа, да? Дядя его, дядя его. Так, что мы тут еще посмотрим пока? Вот. А пятая это, зай. А вот ложный опенок, смотри, как он выглядит. Вот он ложный. Так... Больше пока не наблюдаем. Сейчас она там соберет и пойдем дальше искать. Посмотрите, сколько ложных опять У них нету, во-первых, ничего. Видите, они синие. Вот ложные, видишь опенок? Без юбочки и без этих. Вон, все дерево. Дохрячено. Видите, ребят сколько опят было? Все уже черные, ребята. Опяты уже отошли почти сказать все черный такой лес ребята у нас красивый на аркадию она там ползает да показывал этим ребятам что опять уже все черные подошли мы сказать все полностью ну, попалось нам что-то там небольшие но в основном уже все. Сколько там этих поганок растет, ребят, сейчас пойдем посмотрим, что там. Одни поганки попадаются. Грибов. Нема грибов, ребят. Так сейчас уже двигаемся в сторону дома по другой стороне канала. Пройдем. Посмотрим. Может что и в не факт, что-то совсем тускло в лесу стало. Ребята опять. Все уже все черные. Уже вот, недельки две бы назад сюда бы может быть, еще нормальный да у нас там дел было куча так а что там дороги ты не найдешь ничего ленаркать ну ну что ты там так долго идешь ты же спросилась, за, лицей грибами, лицей. за грибами, за грибами, за грибами, за грибами, с утра меня разбудило, все, а -а -а. за грибами, полчаса разбудить. прошло, все, уже ноги у меня болят, устала. Бегать за тобой устала. Я не бегаю, я вообще иду еле-еле. Ну, вот видите, как с ней за грибами ходить. А -а -а. ладненько, ребят. Что, найдем, будем включаться. Ребят, я, конечно, все. Много чего видел в лесу, но чтобы где-то. Сколько от дороги? Ну километров 5-6 может отошли. Да. Висит Это... ласта. Это опознавательный знак чего. Дорога, видишь, туда. туда. А, Кто сюда ласту притащил, я вообще не понимаю. Пластиковая ага. Ребята, смотрите, сколько опят Но они уже все, видите Короче, можно уже за грибами За опятами В принципе, уже не ходить Все они уже вон Все, как мочалки, черные Вот, так что так вот, ребята Молоденьких опят уже нет Волна прошла чуть-чуть мы опоздали, Аркадий, он там по дороге идет, а я вдоль дороги, вдоль канала иду, Тут лесная такая дорога у нас, Ну в принципе, все, с грибами больше нет ничего, так, лес шикарный, да, Ну а что, вот мороз до этого были там, небольшие утренники-то. Вот походу их побило морозом. И они почернели. Вот. Какая красота, ребята. Какая красота. Так что кто, ребята, за опятами решил, в принципе, уже можно не идти видите что опять-то были но морозами походу стукануло Чё, что но ну, уже такие как тряпкой черные стали вот. а молоденьких вообще не видать таких грибов таких обычных то нет сколько мы прошли сегодня километров 6 на по одной стороне прошли и обратно столько же вообще тихо набрали там с полкулечка все дела ребят. так ну что ребята хотели видео записать с грибами ну сами видите грибов мимо чуть-чуть буквально опяточку да и все. уже опята все отошли уже такие много очень черных даже немного почти все черные нашли на один одну стайку Нет, небольшую жарю. да так что кто уже за опятом собирается смысла нету всем, всем пока, пока ребят